Доброго дня, друзья! Вот только недавно я посмотрел с телефона видеоролики Рувина Бойко и Алексея Земского про проблемы Михаила Безяева. Вот Не хочу остаться я в стороне, скажем так. Выскажу свое мнение, скажу поддержку, какая потребуется. Находимся в Беларуси. Вот только полутру я поездил по рынкам, там по работе, поспрашивал людей, работают ли они с данной фирмой. Вот мало кто у нас вообще с ней работает, но не суть. Не хочу остаться, как говорится, я в стороне, вот окажу поддержку, вот какую надо даже при лучшем раскладе. Вот для Михаила Бизяева я помогу финансово, то есть для одного человека это будет непосильная сумма. Вот, для множества, я думаю, мы ее на раз поднимем. Вот, так что. Выбор, конечно, за компанию ясновид, какой она хочет дальнейший расклад для себя, потому что, как сказали уже другие мастера, вот, мы продаем вашу продукцию. Я рекомендую заказчику, мои коллеги рекомендуют заказчикам ту либо иную продукцию. Вот. И если же э, мы перестанем это делать, рынок вы просто потеряете. Вот. Так что хочу посоветовать пересмотреть свое мнение пользу Михаила Обезяева. Вот, потому что в Беларуси будут за него. Вот. Все, всем пока. Прошу всех, кто смотрит данное видео, не оставаться равнодушным в данной проблеме. Вот, отснять тоже какой-то видеоматериал. Ну и если, конечно, же, будет расклад не очень хороший, для пользы, ну, не в пользу Михаила Безяева, не оставаться в стороне, а помочь как-то финансам. Все, всем пока. Приятного дня, рабочего. Хорошую настроение. Что хотелось бы добавить? Появилась у меня такая идея, не знаю, как воплотить ее, правда, в реальность, что можно было бы создать какой-то фонд, открыть лицевой какой-то счет, вот, чтобы мастера, грубо говоря, союз какой-то мастеров делали отчисления определенные, минимальные какие-то, не знаю, там доллар два, установить какую-то ставку. Вот. И, и в дальнейшем чтобы из-за этого фонда можно было бы взорвать средства на э, какие-то форс-мажорные ситуации например такие, как в с Михаилом Безяем оказать какую-то помощь материальную э, я не знаю правда как это все правильно организовать чтобы, как говорится, никто себе не краил, вот, чтобы деньги э, израсходовались только в нужном направлении вот. если есть у кого-то идея обязательно поделитесь вот, можно было бы обдумать, я думаю, идея неплохая. Вот. Все, всем до свидания, будем ждать результатов.